здравствуйте всем кто смотрит это видео сегодня мы поговорим о значениях частей дома это видео как продолжение другого видео в котором говорится о видах зданий и домов сейчас мы разберем части дома или квартиры и такие вот наиболее часто встречающиеся все что я вам сейчас рассказываю это из личного опыта проверено мною и моими знакомыми все значения значит начнем с самого верха крыша что такое крыша во сне крыша всегда отвечает за наше представление о внешнем мире, либо защиту от него. Если крыша потекла, дыры, еще что-то, а вы стоите внутри, соответственно, это какой-то вот э, пробой с внешним миром. Э, если это взять в плане экстрасенсорики, это может быть нанесенный негатив, порча, например, <laughs> лично вам либо в вашем доме, пространстве. Э, если это не порча никакая то это всегда где-то у вас очень сильный пробой в отношениях с окружающими людьми. Или если вы, например, там блогер или, я не знаю, общественный деятель, да, то, соответственно, это будет какая-то нехорошая связь в вашу сторону от общественности если вы были на крыше сверху и вы рассматривали там вечером звезды с нее там еще что-то да то это говорит о все хорошо никаких проблем нет с общественностью и вам хочется наоборот больше выйти в люди так скажем да что-то изучить у этой общественности взять или что-то у каждого свое если крыша какая-то такая хиленькая да такая которая может провалиться ну значит соответственно вы должны понимать что не все так красиво как кажется и нет такой сильной защиты у вас от того же внешнего мира и в любой момент это все может рухнуть там ветер подует как в сказке про трех порося да и крыша снесет если наоборот через чур какая-то бетонная такая непробиваемая, пуленепробиваемая крыша, то вы через чур а вы внутри, то вы через чур прям защищаетесь от всего того, что вы сами себе придумали не нужно, это что через чур то есть сны вам, вам подсознание подсказывает, что надо решить, какую проблему если у вас обычная нормальная крыша, то все нормально все нормально <с. <с. <с.> в Багдаде все спокойно Потом, что под крышей у нас обычно снится, это чердак. Чердак это всегда какие-то неучтё... это всегда планы, идей, которые не реализовываются, потому что вы не учитываете каких-то внешних обстоятельств. Что такое внешние обстоятельства? Это всегда, например, недостаточно вы собрали информации там, для продвижения какого-то дела. И даже если вы начнете воплощать свои идеи, они не, не воплотятся. Соответственно, сон вам подсказывает. Дорогой, обрати внимание, что ты не знаешь того-то, того-то, вот вот это, ты не учел этого и пятого, и двадцатого. Давай-ка изучи вопрос пошире и побольше. Вот так. Чтобы все-таки ваш план реализовался. Далее, если мы возьмем, пойдем в самый низ дома, это будет подвал. подвал обычно это всегда наше очень-очень глубокое подсознание это наши страхи часто какие-то смотря что снится в подвале светлый он темный он какой-то там забитый всяким хламом например да как обычно в сознании у людей там паутина какие-нибудь черти сидят или еще что-то да представляете если это все в таком в негативном ключе вам снится соответственно у вас очень много каких-то подсознательных страхов, которые нужно решать, а не прятаться от них и убегать. Вот. если вам э, снится светлый подвал и даже подвал, который там оборудован, да, там под комнату жилую или там под тренажерный зал или еще что-то подобное, соответственно, что там оборудовано: комфорт, спорт, э, я не знаю, э, какой-то музыкальные инструменты, например, или если окна у подвала, да, когда можно еще посмотреть что-то, то есть, вот это все свет и позитив говорит в основном о той части сферы вашей жизни, где у вас комфорт, но все-таки так как это подвал, а не простая комната, да, которая наверху. Значит, что-то есть конкретно в этой сфере жизни, что-то нерешенное, что надо решить. Например, если вам снится, что вы сидите, играете в компьютерные игры в подвале, соответственно, например, вы игрок, да, игрок-играмантом, любите играть в компьютерные игры. Вам не снится, что вы сидите у себя там в обычной комнате и играете, да? вам снится, что вы в подвале. То есть на подсознании вы понимаете, что я слишком много играю в эти игры, я ничего не делаю в этой жизни каких-то других, я сливаю свою энергию на эти игры, потому что я ухожу от каких-то еще проблем, которые я не хочу видеть, решать, и этим я себя закрываю, этими компьютерными играми. Соответственно, есть какая-то проблема нерешенная, а игры это всего лишь... Такое, собственно, прикрытие, чтобы не решить проблему. А, например, если вам снится диван, телевизор, там вы смотрите кино в этом подвале, да, и свет прям прекрасный и хороший, соответственно, это может говорить, что вы настолько застряли в своем комфорте, и вы не двигаетесь дальше, потому что вам страшно сделать следующие шаги в развитии, во что-то. Ну и так я сейчас не буду все сферы там перечислять, то есть вы поняли, да, суть того, что надо всегда что-то найти, какой у вас страх сидит, что вы, куда вы не можете выйти и двинуться, почему вы боитесь этого? А может быть, надо пойти навстречу к страху и преодолеть его? Если вам сон уже вытащил из подсознания и показал таким образом, это большой сигнал о том, что надо уходить от этих своих страхов, решать эти страхи, проблемы и так далее. Да? И не сидеть вот и ждать, а вдруг само, само не будет. Далее, комната. Комната, это мы сейчас говорим о жилых комнатах. Соответственно, это может быть зал, это может быть спальня, это может быть детская и так далее. да? У кого чего, там рабочий кабинет и все такое. Соответственно, назначение комнаты всегда говорит о той сфере, в котором. О котором сигнализирует ваше подсознание. Если мы возьмем спальню, спальня — это всегда ассоциация с отдыхом в первую очередь, и второе есть для взрослых людей это интимная жизнь. Что вам там снилось? Какая была спальня? Она была там вся запущенная, там какая-нибудь старая мебель там, старая и все такое. Соответственно, это говорит в основном об одиночестве и что нет интимной сферы. Или еще там много чем говорит, если брать интимную сферу. Если это про комфорт, про отдых, но ну, чаще всего, если честно, спальня всегда означает о том, что вам недостаточно отдыха в этой жизни, и вы должны больше уделять времени для отдыха. Вы можете перегореть, как говорится, на работе, да. А, то есть нужен баланс, работа, отдых. У вас этого баланса нет. И вам спальня показывает, что давай уже пора отдыхать. Хватит работать. Далее, если это детская комната. Детская комната обычно часто, чаще всего показывает у реальных. Если у вас есть дети, да, то это вам сигнализирует, что что-то у детей не так, или в ваших взаимоотношениях не так, или в их учебе что-то не так. Ну, что там в этой комнате было, на то мы и обращаем внимание. Были ли дети внутри, или это просто детская комната. Вот. И второй вариант детской комнаты – это всегда, когда вам не хватает какого-то своего детства, впасть в детство, да легче относиться к жизни, проще, вам хочется убежать вот в то свое детство, вспомнить, как вы там, да, ни о чем не заботились, игрались, там, не знаю, пачкались, прыгали, там, делали все, что хотели, да, и вы не думали о том, что вас будут осуждать, там, кто-то, ой, я тут покачался на качелях, ой, на меня посмотрят, дам, как на дурака, да, там? потому что я взрослый, я уже не могу качаться на качелях. А кто вам сказал? Я до сих пор качаюсь, из горок прыгаю и все, и на батутах прыгаю. А, это ваши внутренние установки, убеждения, что я не могу то-то и то-то и то-то, потому что там осуждение какое-то, да? И вам хочется вот этого легкости, вот этой детской, вам ее не хватает. Сон показывает, что относись к жизни проще и легче. Вспомни, каким ты был ребенком, да? что ты делал, может быть, ты делал глупости. Ну и что? Это, как говорится, твой опыт. Это не ошибки, это опыт. Если ты боишься совершать ошибки сейчас во взрослой жизни, не бойся тебе показывают делай все играючи нет и нет пофигу то есть не важно не надо вот эту вот важность до да, придавать всему что происходит потому что как говорится вся наша жизнь игра это же не просто так сказано это игра мы с детства играем и мы до сих пор играем вот играйте не надо там заморачиваться через что. далее что еще? Какие есть у нас зал? Зал, где диван, телевизор, где все сидят, общественное такое место, гости приходят, да, обычно. То есть, соответственно, это больше уже говорит о либо всей семье в целом, да, как вы там себя чувствуете, вся семья либо если у вас гости были в этом зале, соответственно, это отношения, либо конкретно с этими же гостями, которые реальные. А если там нереальные какие-то гости приснились, соответственно, это ваши отношения с людьми, которые вокруг вас, и вы на подсознании видите. Как у вас это происходит? Вы принимаете тепло этих людей, накрываете столы, или вы там жметесь и просто разговариваете, или у вас больше рабочие разговоры, например, в зале. Соответственно, обратите внимание, как вы себя ведете в жизни по отношению к вашим друзьям, родственникам, ну, вашему окружению. Вот. Если не было этого окружения, а только семья была, например, значит, обратите внимание на отношения внутри семьи. И, соответственно, все, что там происходило в этом э, помещении в зале, соответственно, вы должны понимать, если у вас все было прекрасно и красиво, значит у вас все прекрасно и красиво на самом деле. А если там что-то где-то с ущербом, значит идет какой-то ущерб в семье. Посмотрите, от кого, куда, от вас или еще кто-то что-то делает не так. А далее, если мы возьмем столовую, столовую именно, приснилась столовая, где стоит большой стол, много стульев, да, и все сидят за столом, там обедают или ужинают, неважно, или вообще ничего не, не едят. Есть момент, если на столе ничего не стоит, все просто сидят и разговаривают за таким столом, ну а он обеденный. Соответственно, у людей есть внутренние, они не показные, вы друг другу это не показываете, но внутри и у вас, и у других людей есть какой-то блок под, по отношению друг к другу. То есть вы все свое добро на стол не выкладываете. Ничего вы не хотите отдавать тем людям, а они точно так же вам. У вас есть проблемы в общении. Хотя внешне может казаться, что нет. Внешне вы можете друг другу улыбаться, разговаривать, еще что-то. Но на подсознании нет. Никак. Ни за что. Я при своем. Они там, на своей стороне, при своем. А если наоборот, за вашим столом было полно угощений, все такое вкусное, красивое, да, вы все там в приятной компании сидите, обедаете. Соответственно, все, ну, все наоборот, да, интерпретируем, соответственно, с этими людьми у вас все прекрасно, полное взаимопонимание, какие-то взаимообмены энергиями, а что это включает, например, ходите в гости, носите там подарки, я не знаю, всегда с конфетками, всегда взаимопомощь, взаимовыручка, и все прекрасно. То есть ваше подсознание показывает вам в очередной раз, что да, с этими людьми у нас все прекрасно и хорошо. Если вы сидели за столом только со своей семьей и больше никого, соответственно, это покажет, показывает вам взаимоотношения в вашей семье. А если вы были один и никого, и еды нет, и вообще ничего нет, соответственно, вы себя очень чувствуете одиноким. У вас вообще очень мощная проблема с людьми, со всеми. Вы как отшельник такой, да, «я сам по себе». Я не готов делиться, я не готов принимать. Вот так. А бывает, что вы сидите один за столом и кушаете там, да, или вот сколько еды, а я тут один. Соответственно, это говорит о том, что вы готовы и принимать, и отдавать, но вы как будто бы не видите кому или вот те люди, которые есть вокруг вас, вы думаете, что они недостойны, они не заслуживают, я весь такой вот крутой, я весь такой со своим добром, а они такие секи. То есть вам сон показывает, что не они такие секи, не надо выбирать, надо делать. А там жизнь покажет, да, потом, если вы не соображаете, действительно, кому надо, кому нет, добро свое делайте». Кому-нибудь да пригодится, и вас когда-нибудь да отблагодарят. Не надо ждать сразу там благодарности, да. Вот, у меня сегодня какое-то значение снов и психология. Далее, что дальше? Давайте пойдем уже в коридор. Да, коридор. Коридор – это всегда означает э, перемены в жизни человека. Пере... И он сейчас находится в этих переменах, то есть у него переход с одного жизненного этапа в другой жизненный этап. Он еще не перешел, но он уже вышел, вышел и, и, не, и не зашел в переходе. Иногда снятся широкие коридоры, большие, там красивые, светлые, иногда снятся какие-то узкие коридоры, да, и множество дверей, и они все закрыты, и не знаешь, куда пойти. Ну, соответственно, также и трактуем Если снится коридор, когда не знаю, куда пойти Соответственно, вы еще даже вы вышли из одного цикла, но Вы хотите перемен, вы уже вроде и шаги делаете Но куда еще тыркнуться, вы еще не понимаете Не до конца То есть сон-подсказка, что уже надо Определяться, как говорится, с дверью вот. а если у вас Коридор и вон там выход Да, вы уйдете, ну, это означает Что да, вы выйдете, вот Куда вы направляетесь, туда вы и выйдете Иногда бывает, что человек сидит как бы в ожидании, да, в ожидании в коридоре, там стульчики, вот он сидит, чего-то ждет, И это означает, что вы тоже уже в переменах, и вы ожидаете решения, то есть не зависящие от вас в какой-то мере, не зависит. Как пример сейчас приведу мою историю. Например, так как я с семьей езжу по разным странам, мы работаем на компанию. И вот эта компания как бы предлагает определенные страны. И бывает так, что у нас очень ограниченное количество стран. Мы не знаем никогда, там, допустим, через год-два, какую страну нам предложат. И решает головной офис, да, там, допустим, на выбор. Вот вам там три страны, выбирайте. И если мы выбираем одну страну, это еще не сто процентов, что все-таки мы в нее попадем. То есть это все вот там есть свои процедуры. Соответственно, был такой момент, когда мне снится сон, как будто я сижу со своей семьей в коридоре, перед какой-то дверью выходит парень и говорит мне, все. Мы, мы определились с вашей страной, вы поедете туда-то, и дает мне как бы контракт. Я такая, о, спасибо, благодарю, теперь я знаю, теперь я знаю. И на в этот же день звонит мне мой муж и говорит о том, что ему сегодня сказали, что уже все, контракт подписан на определенную страну. А я ему говорю, а я даже знаю, какую я видела во сне, и он говорит, какую? Ну, я ему назвала, он такой, да, именно эту. Ну, вот так это работает. А в данный момент, например, мы никуда там не переезжаем, но мне тоже снится постоянно коридор. Почему? Потому что я по рабочей своей сфере, например, сейчас, я решила пойти в новое, в блогерство, да, вот как сейчас называют это все. Я никогда не была блогером, нигде меня в интернете не было, и люди ко мне шли, как сарафанное радио, и интернет мне как-то и не нужен был. Но скажу так, что так как я переезжаю с места на место, это очень трудно потом опять все по новой, все по новой. А так как я человек, допустим, у меня много энергии, у которого много энергии и которому надо ее тратить, и если у меня нету людей, кому бы я поделилась своей энергией, да, я начинаю перегорать. Мне, я люблю свою работу, мне нужна эта работа, и, соответственно, мне нужны люди. Но не только потому, что мне нужны люди, потому что у меня есть, еще сейчас есть такая, я, как сказать, я наработала достаточно богатый опыт, и я хочу им делиться. Я могу помогать людям очень многим, да, в очень многих сферах, не только там, как сейчас ля-ля-ля психологически, а также энергетически диагностировать и все такое. Это, это сейчас не реклама, то есть я объясняю про коридоры. И вот так как я решила для себя, что я покажу себе миру, и я должна научиться чему-то новому для себя, я никогда не вела съемки, там, допустим, не рассказывала никому ничего вот так вот, да, на экран. И это, кстати, у многих новичков страх, страх, боязнь э, выйти в люди, а вдруг я неправильно расскажу, да, вот это все. Соответственно, вот мне снится сейчас коридор постоянно. И у меня тоже часто куча дверей. Там, я вот выбираю это или это или та. Например, я выбираю там пойти мне в YouTube, в Instagram, TikTok, там, я не знаю, что там еще, любую платформу, да. И понимаю, что нет, мне надо определиться, допустим, да, вот это и вот это, это как дверь. То есть у меня в коридор будет с дверьми, и в данный момент для меня это вот платформа в интернете. Через какую платформу я буду выходить в свет, как говорится, в мир. Я определилась, потом мне снится, допустим, коридор и там свет в конце туннеля, как я говорю. Соответственно, да, я иду в верном направлении и у меня там свет, да, и так далее, то есть коридор перемены, которые реально уже происходят, не которые будут, а которые происходят, вот так, вы уже в процессе. Фух. Далее, давайте поговорим о ванной, ванная, которая без туалета, просто ванная, это может быть душ или ванная, да, если ванная снится, Почему-то я обратила внимание, что так как это вода, обычно ванна соответствует воде, очень часто мне рассказывают, что снится ванна, в которой вода наливается, ее очень много, то есть она может до конца, там, до потолка залиться и какие-то потопы. Это как-то самый такой частый случай про ванну. И э, что я могу сказать, очень важно тогда смотреть не на саму ванну, а на цвет воды, потому что вода всегда, в принципе, вода всегда, э, это то, что, из чего мы состоим, из воды. И вот вы смотрите, мутная она или, или чистая. Если она мутная, соответственно, либо вы болеете чем-то, либо у вас очень плохие отношения с кем-то и вы хотите прям разорвать эту связь, потому что эта связь вас сделает больным, депрессивным каким-то там, я не знаю, или уже психически там бешеным, да, человеком, то есть вы хотите разорвать эту связь, если вода чистая, но почему она залила всю ванную тогда? Потому что вы слишком тогда эмоциональный человек. Да, вы чистый, душевно, все у вас прекрасно. Но вы эмоционируете, вы настолько чувственны, что это уже перебор. И вот эта ванная вам показывает, что ну-ка, давай сбавь обороты. Или там вы влюбились не по-детски, да, и вообще в таких розовых очках, что просто потом вам же ваши розовые очки, когда снимете, вам сделается больно. То есть вот эти вот... Чувственные какие-то переживания, они очень сильные. И вам показывают, сбавь оборот, да, убери вот это вот, снись воду, <смех> не воду, уровень воды, вот. Хорошо. Далее, если вам просто снится ванна, в которой вы идете там купаться, это вообще ванная самая такая основная, это всегда желание избавиться от чего-то, смыть с себя что-то. Если вас там полили грязью, например, обвинили в чем то в реальной жизни, в том, что вы не делали, вы на подсознании хотите очиститься от этого, да? Иногда это также, вы не забываете, что иногда сны нам показывают конкретно влияние магии, и очень часто черной магии, я имею в виду. Иногда это бывает также, что вам прямое, что вам надо чиститься. <свят> то есть это прямой такой прям намек. Чиститесь. Иногда это бывает, что просто вы от каких-то связей хотите избавиться. Ну, то есть во всех смыслах это говорит о чистке. А вот о чистке чего? Это уже говорит о том, что там в ванной и какие ваши были ощущения. Дальше. Туалет. Самое тоже распространенное. Это туалет. Если он чистый, все красиво, или, или он грязный. Вот. Когда туалет чистый, все красиво, это все, слава богу, хорошо. Но а, также туалет говорит об интимной жизни. Если он там весь богатый, красивый, чуть ли там не золотой унитаз, извините, да, и там вокруг все красиво, соответственно, это будет ваша интимная жизнь, очень разнообразна, красиво, и все в ней хорошо. Далее, если это очень такой запущенный унитаз, весь там грязный, все вокруг, все такое противное, паутина висит и все такое, соответственно, ну и делайте все наоборот, да, что у вас уже, как говорят, извиняюсь, мхом поросло там все. То есть обратите внимание на сферу интимной жизни, пора выходить в люди и хватит сидеть. Еще, тема туалета. Часто снится людям, что там очень много... Извиняюсь, как бы это красиво правильно сказать русским языком, фекалий. Иногда бывает же там по уши, да, и все говорят к деньгам, а вот. В основной, вообще-то да, это к деньгам, это к обогащению и всему такому, вот, и не стоит бояться этого, но еще есть другой момент. Например, если вам снится туалет грязный, реально такой весь, просто ужас-ужас, и там, как я говорю, все вообще там уже сырость какая-нибудь, грибок там, паутина и все такое. И, например, этот туалет находится дома. Я вам могу миллион процентов сразу сказать, что это к порче. Именно в той сфере, где находится туалет. Если туалет приснился на работе, соответственно, вам кто-то делает что-то на финансовое положение или на работу. Или те же коллеги, или сильное зависть и пробитие то есть это пробитие энергетической оболочки. Всегда. Вот. Если это дома, значит дома. Ну, в общем, где это приснилось, то вот там. Если это снится, например, в каком-нибудь аэропорту, к примеру, или там вокзале, да, вы скажете, о, ну мне там приснилось. Что значит? А, опять всегда думаете шире. Аэропорт, любой вокзал, любое там общественное место, да, если это, например, именно вокзалы, это означает за ваше передвижение в жизни, передвижение даже элементарного путешествия. Вам могут на таком обычном магическом языке сказать, сделать закрытие дорог. Вот, к примеру. Вот на эту сферу то есть где приснилось на ту сферу то и сделано А дальше дальше у нас идет что лестница лестница это всегда подъем продвижение в определенном деле или карьере или в планах и куда вы поднимаетесь. Если вы поднимаетесь вверх, значит все продвижение идет прекрасно, все своим чередом. Если вы спускаетесь вниз, значит либо вы, э, у вас все рушится, ну как-то так постепенно и незаметно, либо вы чего-то не доучили, не до знали, не до информации, да, и вам надо спуститься вниз, чтобы получить еще порцию информации и опять пойти вверх. В общем, как говорят вот, ассоциативно, да, там карьерная лестница, либо я вверх, либо меня турнули, и я скатился вниз. Еще всегда обращаем внимание, была ли широкая лестница, или была это узкая лестница, в каком здании находится эта лестница. Были ли поручни? или не было поручней, какие ступеньки, они широкие, узкие, тяжело подниматься, легко подниматься, там лестница в небо, которая там бесконечная, или она все-таки такая, вот и, и конец, да, это говорит о тех ваших возможностях, например, если вам снится, вы вот здесь в начале лестницы, а вот вы видите, сейчас вы подниметесь, и очень легко, и вы поднялись, соответственно, также и в жизни, вы очень легко подниметесь, но своим трудом, да, все своим трудом, но вы молодец, у вас четкий план, тун тун ту все, я там. Если у вас поручни не выдержались, вот за поручень поднимались, значит, вам необходима какая-то помощь каких-то людей, но вы все равно подниметесь и у вас будет поддержка, да. Если эта лестница какая-то там вообще бесконечная, и ни конца, и края не видно. Вам подсознание о чем говорит? Пересмотрите. Пересмотрите ваш план, потому что у него нет конца и края, и вы будете подниматься бесконечно долго, и к результату вы так и не придете, потому что что-то здесь не так. Но это не касается духовного развития. Если человек именно как экстрасенс, например, или тот, кто идет в духовное развитие, ему снится такая лестница, то это немножко совершенно другое значение. Это показывает о том, что... Нет предела совершенству, Ты на верном пути, ты идешь в свет. Но если такая же лестница бесконечна, но она идет вниз, и ты идешь в тьму, точно так же это больше приснится черному магу какому-нибудь. Что тоже нет предела совершенства, и он идет в тьму. Вот. Я бы так это больше интерпретировала, если мы нарисуем линию и поставим точку, как в математике, да, этот Точка 0 сюда, плюс, сюда минус. Соответственно, лестница вверх к свету это мы идем в плюс бесконечность, а лестница вниз и в темноту это в негатив, но имеет право быть это не хорошо, не плохо, это просто разные пути. И человек может бесконечно много развиваться также и в негативе. Почему бы и нет? Все. Все от Бога в любом случае. Далее, что еще? какие еще лестницы бывают? Лестницы бывают очень шаткие. Например, когда они под ногами там рассыпаются, какие-то дыры происходят, что-то там рушится. Соответственно, перекладываете это на свою жизнь, значит, ваши дела рушатся, и вы никак не можете подняться или ваши ожидания там, да, что-то рушится, рушится, рушится. И вы не можете подняться в этом деле. Соответственно, либо надо укреплять какой-то фундамент, соответственно, либо вам не хватает знаний или каких-то внешних еще может быть, помощи какой-то от кого-то, чего-то, чтобы подняться под свои, по своей карьерной лестнице. Но обычно, когда под, фун, когда под своими ногами что-то рушится, это больше не о внешнем, это о вас. А вас конкретно, что у вас не хватает каких-то умений, скажем так, навыков и знаний для своего продвижения. И вам надо чему-то еще научиться или больше опыта получить, и т.д. и т.п. И тогда, и тогда вы подниметесь. Далее. Лифт. Альтернатива лестнице». Очень часто мне снился лифт в определенное время. И почему-то мне часто снился лифт без верха, без вот этой крыши. Опять же, лифт, лифт у розень. Есть лифт, который ломается, есть лифт, который едет очень быстро, есть и едет нормально. То есть это тоже... Что такое лифт вообще? Это желание продвинуться в определенном деле очень быстро, без прилагания усилий. Если вы по лестнице идете, вы прилагаете усилия, вы топаете наверх, да, но это все заслужено, все по балансу, все по, по закону, все как положено, то лифт есть такое. Вот сейчас я запрыгну и я уже там. Соответственно, если лифт ломается, и вы застряли в этом лифте. Значит, подумайте, в какой сфере жизни вы хотите перепрыгнуть. Перепрыгнуть. А нельзя прыгать. И вам подсознание опять показывает. Нельзя. Из этого ничего хорошего не выйдет. Иди-ка ты по лестнице. Нормальным путем. Не прыгай, не перепрыгивай. Если лифт едет нормально, без всяких там эксцессов, да то у вас есть такой шанс, и вы, скорее всего, в чем-то продвинетесь очень легко, с помощью опять каких-то внешних обстоятельств. Ну, я бы сказала, это даже как бы удача. Удача вам так нормально сопутствует, вот, что вы легко продвигаетесь. Где-то кому-то надо вот покарабкаться по этой лестнице, да, или там еще как-то, а вы вот так раз, и не поняли, как хап, и я уже там. Если бывает такое, вот мне так часто всегда снилось тоже, я в лифте, и почему-то у меня был страх, что сейчас вот этот лифт в какой-то там высотном здании пробьет крышу и куда-то там вылетит. Очень часто был страх, когда я заходила в лифт, и у меня лифт всегда вот так вот вверх поднимался в здание, пробивал крышу, и я вот вижу, и он несется с страшной скоростью, почему-то горизонтально, и там вот пропасть. Знаете, немножко напоминает э, фильм, кто смотрел, Чарли «Шоколадная фабрика». Вот там у него на заводе, на фабрике тоже вот такие лифты, в которые просто бешено как-то там катались, непонятно как вообще. И вот если сняться такие вещи, соответственно, это не, бой, не столько о продвижении в вашем жизни, там, стремительном, да, От, вот, например, мне было страшно, я была в этом лифте, но мне было страшно, что сейчас он там куда-нибудь унесется, разобьется, и вообще ужас, чугует. Соответственно, конкретно вот в таком случае это значит, что мое развитие, например, в той же экстрасенсорике, да, шло настолько быстрыми темпами, что я иногда реально этого боялась, потому что мне казалось, а вдруг мне за это что-то за, за что будет нехорошее. Но на самом деле, опять же, это все только наши мысли. Все наши мысли. И еще, когда лифт пробивает крышу, это означает, что человек переоценивает иногда свои возможности. Он слишком мощно и упорно, и это может что-то пробить, разбить, я не знаю. То есть он не осторожничает этот человек, он идет как бы со всем напором, которым он может, да еще и самым легким способом. Да? Ну и за это что-то может случиться на самом деле. Вот. А далее. Далее, что еще? Например, стены. Стены дома, неважно там, какие они, какой комнаты. Вот стены. Если вам снится, что много стен, и вы там внутри, соответственно, это здесь ничего такого сверхъестественного. То есть вы ищете выход из какой-то ситуации, вы не видите этого выхода. Или... Это точно так же можно показывать о ваших внутренних блоках, страхах. Например, вы хотите что-то сделать, вы знаете, что вы это можете сделать, и все такое, но вы боитесь чего-то. Боитесь, это ваш блок внутренний, это ваша стена, которую надо пробить, надо ее убрать, эту стену. Вы, например, например, сейчас опять возьму самый такой простой пример, например страх съемок, вот то, что я сейчас делаю. Например, мне снится, что я поднимаюсь по лестнице в общественном здании каком-то, да, и вот я поднимаюсь, я знаю, что там должен, должен быть вход, например, в какую-то квартиру или там в комнату или еще куда-то, а я смотрю, а там стена, как это. Тут дверь должна быть, а ее нет, там стена вместо двери. Но я же знаю, что должна быть дверь, и я знаю, что за этой стеной там есть помещение. А почему стена, откуда она? Ну, откуда? Оттуда. Это значит, у меня есть внутренний блок. Мне страшно настолько зайти вот в это помещение, что я себе не просто дверь закрыла, я себе стен стену выстроила сама. Что надо убирать, стены надо убирать. Реально, пройти сквозь них, там, дверь себе при, прилепить, я не знаю, открыть ее, в конце концов, и зайти. То есть, это чисто психологические моменты. Вот. Еще бывает, если все-таки стены вам снились какие-то, касающиеся определенной вашей проблемы. Например, у вас суд, и с кем-то вы там судитесь, и вы не знаете исход суда, как будет, что будет, в вашу пользу, не в вашу пользу, и вот вам снятся стены. Здесь идет именно предупреждение о том, что все будет не в вашу пользу, что-то недоделано, недоувидено, и нет у вас тех аргументов, да, которые вам поставили бы двери и открыли бы их, там стены глухие, все, приехали. Даже можете и не надеяться. Либо это вам подсказка, что давай-ка ты еще что-то там предприми, чтобы все-таки как-то это все в твою пользу разрешилось. Ну, конечно, если вы правы на самом деле. Не всегда же все правы. Далее. Что еще? Пол. Пол в доме – это всегда ваш фундамент, это ваша основа жизни. И обратите внимание, какой пол. Пол красивый, добротный такой, все круто, красиво, крепкое такое. Соответственно, это ваше ощущение в жизни, что у вас также все, основа, фундамент у вас отличный и хороший. Если пол там грязный, мусора много, я не знаю, старый, проваливающийся и все такое. Ну, соответственно, ваш, ваша основа жизни, ваш фундамент, ну... Страдает, и надо обратить на это внимание, надо строить свой фундамент, надо что-то делать для себя, не надеяться там на кого-то, да, сам, все, сам, работаем. Далее, еще что? Еще пол часто указывает также опять же, вернемся к какой-то там магии, если все-таки вы смотрите на пол, и у вас... Очень прям серьезно там все порушено. А на самом деле в вашей жизни у вас все прекрасно. И вы видите еще в полу, что то мыши бегают, там крысы, там я не знаю, куда-то все это проваливается. Очень это серьезный знак о том, что вам тоже ну, как-то где-то кто-то мог сделать э, негативное влияние, то есть тоже порчу или там, ну, в общем, принести негатив. И вам надо чиститься, чистить не просто себя чистить вообще дом дом и себя соответственно а если вам кто-то снится на таком полу соответственно это вам указание что ну, возможно человек не видит сны не запоминает и у него ничего не развито но ему надо донести что у него что-то не в порядке да или он не может это осознать то есть через ваш сон вы можете передать другому человеку о в том, что что-то происходит в его жизни. Обрати внимание, может быть либо почистится, либо ты что-то там не так делаешь. Надо взять все в свои руки. Очень часто бизнесменам такие сны снятся. Если у них идет крах бизнеса, по каким-то ну, что-то происходит, у них часто им снится пол, именно пол, именно когда он все рушится. И еще, кстати, Земля. Если вот говорят, Земля уходит из под ног, это из той же оперы, да? Значит, что-то рушится, такой фундамент, твоя база в жизни, что-то рушится. Если для человека его база в жизни была семья, например, там муж, там дети, и вдруг он теряет, это тоже показывает, да, что что-то рушится, уходит из под ног. И обратить внимание на эту сферу. Ой, что еще у нас осталось? Осталось двери и окна. Давайте про двери. Ну, двери, как бы, наверное, все-таки легко и просто понимать, что такое дверь. Дверь – это всегда вход. Вход во что-то. Дверь может быть открытая, закрытая. Так, если открытая дверь, и вы вошли... То есть вы все, что планировали, все, что хотели, вы получите, вы сделали шаг, и вам, как говорится, двери открыты. Если закрыты, то наоборот, да. Иногда просто надо подойти и постучаться, и вам откроют. Или самому приложить усилия и открыть эту дверь. Это означает, что в жизни, в вашей жизни, вы что-то хотите, либо вы боитесь. Либо идут какие-то внешние препятствия, да, в виде вот этих дверей закрытых. А иногда и не надо входить в эти двери, может быть, у вас там ждет что-то нехорошее. Все зависит опять, в каком здании эти были двери, снаружи эти двери, входные или внутренние двери. Вот это все, да, мы компонуем, смотрим. А бывает так, что вообще дверей нет. Вот просто вход и заходи, бери. Бывает, что же бывает? А бывает, люди сквозь двери во снах проходят. Обычно такие сны снятся людям, у которых расширенное сознание, у которых уже нету каких-то блоков внутренних, они их уже про... прожили, проиграли, проиграли решили все, они на другом уровне сознания. То, что для вас э, кажется каким-то нереальным, для них это все реально. Соответственно, соответственно, им будут сниться сны, такие, что они проходят сквозь двери, также могут проходить сквозь стены и так далее. Если вам снятся окна, окна, здесь обращайте внимание. Если вы смотрите снаружи, в чье-то окно там заглядываете, да, соответственно, вы э, смотрите, как у других, вы наблюдаете за другими в реальной жизни, и вы смотрите, как у них, а как у вас, да. А если вы внутри дома и смотрите снизу, ой, снизу. Э, то есть на улицу сквозь окно, да, там смотрите, что происходит, то есть вы, это ваш, что вы там видите на улице, или что это там, может, море у вас там <laughs> за окном, это ваши горизонты, соответственно, вы оцениваете свои возможности, и что вы видите за окном, это показывает о том, какие у вас возможности, и вот как бы у вас оценка идет, да? Дальше, если у вас окна открытые, закрытые, это тоже важно. Это также говорит о том, что открытое окно это всегда хорошо, во-первых, это позитивно. И вы можете больше чувствовать, чем любой другой человек, в тех своих возможностях видеть больше вариантов, там, допустим, или у вас вы более открыты. А если закрытое, ну, соответственно, наоборот. И еще э, окно бывает, допустим, стекло там разбитое. Соответственно, часто это говорит о том, что ваши какие-то ожидания, какие-то то, что вы себе представляли там что вот, вот у вас такие возможности, все это как бы разбилось, да, вдруг ваша мечта там разбилась. Или вы поняли, что те возможности, которые вы считали, что это возможность, оказывается, нифига это невозможности. Что это было все не так. То есть, как бы раз, разбитая мечта, скажем так, да? Вот. Ой, все, конечно, я сейчас не вспомню. Если есть какие-то вопросы по теме, пишите в комментариях, пожалуйста. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я постараюсь побольше интересных видео про сны и пишите те темы, которые вам интересны вообще, не только про сны. Благодарю, до свидания.